Друзья, теперь я передам слово представителю международной марксистской тенденции Алексею Петрову. Ивану Лоху! Ивану Лоху. <сёк> Товарищи, сейчас идет война на Украине. Гибнут рабочие! Гибнет призванная в армию молодежь! Но это. Не случайность! На протяжении последних десятилетий мы стали свидетелями кризиса капитализма. По мере того, как расширение капитализма прекращается, империалистические державы вступают в борьбу за рынки сбыта. Вчера это была Африка. Многие смотрели, говорили: "Ну, Африка, да, там живут каннибалы, они все время убивают друг друга. Дело такое." Но сейчас империалистические противоречия пришли в Европу. Мы видим, как делят Америка, Германия, Россия, Украину. Делят рынки сбыта. Как они вцепились в заводы, которые делают двигатели для вертолетов, Вцепились в рынок топлива для атомных электростанций. Все хотят сбыть свои продукты сейчас, когда... Перепроизводство достигло огромных пределов в мировом масштабе. И вот сейчас на Украине американский империализм, германский империализм, российский региональный империализм зажгли войну, зажгли войну за интересы капитала, свои корыстные интересы. И знаете, товарищи, это не последняя война. Потому что объективные условия развития капитализма толкают к мир войне повсюду. Толкают мир к перед... капиталистической державе, к переделу мира. К разделу мира на рынке сбыта отдельных капиталистических стран. Мы видели, как разжигали войну обе стороны. Как сейчас они хотят поделить Украину на части. Как хотят поделить на части украинский народ. Но... Империалистическая война, как говорил Ленин почти сто лет назад, это война, в которой участвуют народы, в которой участвуют рабочие, одетые тогда в серые солдатские шинели, а сейчас одетые в камуфляж. Этим рабочим дали в руки оружие, и мы говорим «нет». Вы дали оружие, чтобы рабочие убивали друг друга. Но рабочие не положат оружие на землю просто так. Ленин в 14-15-16 году боролся с империализмом объяснял, кому выгодна эта война. Но одновременно Циммервальде, он боролся из с пацифизмом. Он говорил, война это органическое, естественное следствие развития капитализма. Нормальное состояние империализма. Только один способ уничтожить войну. Уничтожить войну раз и навсегда. Рабочие, используя оружие, которое оказалось у них в руках, Должны взять власть в свои руки. Сейчас они, Путин, Меркель, Обама, смотрят на украинцев, как на марионеток, которыми они могут двигать, дергая за веревочки. Но это не так. Это не марионетки. Это люди. Люди труда. Шахтеры, рабочие встанут и сметут этот мир, товарищи, мы говорим мир хижинам, война, война дворцам, мир хижинам,